Привет, мы прекращаем тебе в Казани. В город с тысячелетней историей. Казань ⁇ это центр образования, Наука и Культура России. Казань ⁇ спортивная столица. Именно здесь проходила Всемирная Летняя Универсиада 2013 и Чемпионат мира по водным видам спорта. Казань — это сердце студенчества. Здесь находится один из лучших и старейших университетов страны. Казанский федеральный университет — это традиции прошлого, и инноваторства будущего. КФУ — это непревзойденная площадка для развития творческого потенциала студентов. Приехав в Казань, ты сможешь проживать в одном из лучших кампусов России – деревне Универсиады. Это современный студенческий комплекс, включающий в себя абсолютно все для твоего комфортного проживания. Здесь есть спортивные площадки, прогулочные зоны, кофейни и даже супермаркет. И совсем не что именно Казанский федеральный университет объединяет обучающихся из более ста стран мира. Здесь царит теплая, дружеская и незабываемая атмосфера. Хочешь почувствовать это сам? Тогда приезжай в Казань! Thank you.